Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Иванов. Я директор агентства недвижимости «Новая квартиры 2004 года. очень много лет занимаюсь выдачей ипотечных кредитов, в том числе ИПшника, индивидуальным предпринимателя. К сожалению, на протяжении многих лет наблюдаю одни и те же ошибки, которые происходят при выдаче ипотечных кредитов, когда ИПшникам отказывают. Поэтому я решил создать небольшую серию видео, в которых буду рассказывать по одной ошибке о том, как... Из-за чего отказывают у банке ИПшников в получении ипотечного кредита. С чем это связано? Все равно, когда люди ко мне приходят, и я сталкиваюсь с этими ошибками, получается, что уходит очень много времени на подготовку к получению кредита. Иногда это несколько месяцев, иногда это занимает время 2 года. Поэтому, сами понимаете, я решил сделать такую серию видео, чтобы обратиться любой ко мне или решите сами получить кредит, вы смогли спокойно подготовиться к получению кредита, потому что без этой подготовки у нас ничего не получится. Чем лучше вы подготовитесь, тем легче будет взять дешевле кредит. Я надеюсь, в этом длинном предусловии достаточно объяснилось, с чем связана идея создания этих видео. Поэтому в следующих видео я буду рассказывать уже более коротко, чем в данном. Данное видео было как вступление с объяснением, для чего создается эта серия. И потом все видео я объединю в один большой плейлист, где буду рассказывать о том, как подготовиться к получению ипотечного кредита. Ну, а сами понимаете, что как вы будете подготовлены к получению ипотечного кредита, вам уже будет легко обратиться ко мне или начать самим, чтобы получить ипотечный кредит. Итак, на сегодняшний день ошибка номер один. Будет, знаете, очень банальная ошибка, будем смеяться, но, к сожалению, каждый третий или четвертый пашник, который ко мне обращается, у него существует эта ошибка. У них просто банальный нет переночевого взноса. Вообще никакого. Не то, что там чуть-чуть не хватает. Когда чуть-чуть не хватает, всегда как-то можно решить, там, торговать подавца, еще что-то, ну, какие-то найти решения. Но когда нет совсем ипотечного переночевого взноса, то, сами понимаете, мы, к сожалению, приходим в тупик. Человек приходит, говорит, какой он успешный предприниматель, как у него все круто, здорово, обалденно, какой он крутой и хороший, но денег нету. То есть возникает вообще вопрос, как же так, что же вы за успешный предприниматель? Если честно, в таких случаях даже помогать не хочется, решать какие-то вопросы, потому что нет доверия к таким людям, которые вроде бы по факту успешные, и, как они говорят, очень крутые предприниматели. А когда начинаешь с ними работать, то оказывается, что... Бизнес доходный, но денег нету. Сами понимаете, эта ситуация вызывает достаточно много улыбок, смехов и, соответственно, отказывает банк. Также хочу обратить внимание, что если вы будете надеяться на то, что вы обратитесь в банк, завысите стоимость квартиры, якобы покажет свой переначение взнос, Вы знаете, банки тоже сейчас не дураки, стали достаточно неплохо разбираться, что примерно стоит. И у них есть разная система, которая позволяет проверять. Соответственно, я думаю, ваша попытка пройти с совершением стоимости квартиры не получится. Поэтому, первый мой совет это накопите денег и приходите, какая сумма предварительного должна быть на переначальный взнос? Я затрудняюсь сказать, что сколько будет сумма на тот момент, когда вы обратитесь. Поэтому лучше прежде чем брать какие-то проконсультируйтесь, но хочу вас ориентировать, что в основном сумма, которая требуется, это обычно 20%. Меньше хуже. Иногда бывают, конечно, банки, которые идут навстречу. Но я не знаю, кто когда вы будете обращаться за ипотечным кредитом, будет ли возможность взять меньше, чем 20%. Потому что иногда Центробанк вводит, будет какие-то разные требования, и банкам становится невыгодно давать кредит меньше, чем 20%. Но если вы сумеете накопить больше там 30-40 это такой улучшит ваши возможности то есть из моего опыта чем больше сумма приначального взноса по ипотечному кредиту у вас тем лучше тем больше шансов получить поэтому вывод накопите приначальный взнос не менее 20 процентов и обращайтесь за ипотечным кредитом надеюсь сегодняшнее видео было бы полезно ждите скоро выхода новых видео а также подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, нажимайте на него внизу под видео, чтобы как только выйдут мои новые видео, вы сразу получили об этом извещение. Всего хорошего. До свидания.